всем привет сегодня с вами видео я вам расскажу как отобразить значок windows defender на панели задач windows 10 вдруг он у вас каким-то чудом исчез Итак, что необходимо сделать нажимаем пуск вводим rec edit редактор реестра у нас открылся далее ищем в реестре следующий раздел hk user открываем software microsoft windows current version затем run кликаем правой кнопкой мыши на пустом месте раздела и добавляем строковой параметр строковой параметр вводим название windows defender дважды кликаем на него и вводим значение которые я укажу в описании нажимаем ok и перезагружаемся Действия, описанные в этом способе, приведут к тому, что Windows Defender будет запускаться автоматически при следующем старте системы. Также конку можно будет найти среди крытых значков приложения внизу справа. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!